Здравствуйте, мои дорогие зрители, мои дорогие подписчики. Сегодня я хочу рассказать вам не об астрологии, а об ангелах, хранителях. Ангелах, которые есть везде вокруг нас, есть возле каждого человека. И они не вступают в общение с нами, пока мы их не позовем. Многие люди не знают об этом, не знают как использовать это и ангелы всегда с удовольствием ждут, когда вы позовете их, когда вы их о чем-то попросите, когда вы попросите какую-то пользу для вас совершить, они всегда готовы, всегда ждут. Ангелы подают нам знаки, чтобы мы чувствовали себя не одинокими, чтобы мы чувствовали, что вокруг нас есть кто-то, кто любит нас, кто заботится о нас, кто готов идти на все, чтобы сделать нас счастливыми, исполнить наши желания. И вот сегодня я как раз хотела поговорить о этих знаках, о ангелах. Я очень давно это использую, очень давно использую, рекомендую всем своим подругам очень много лет. И в моей жизни уже были такие интересные истории, о которых хочется рассказать про ангелов-хранителей. Ну, например, паркинг э, чаще всего можно найти только если поз позвала ангелов-хранителей и попросила их, чтобы паркинг организовали. Да? Иногда бывают такие ситуации, когда вот на пляже столько народу летом, да, вот в Испании пляж, лето, и просто негде поставить. Просто если кто-то один выезжает, там уже стоит очередь, ждет машин, из машин. И просто никак не запарковать. Иногда бросала машину прямо на каком-нибудь, можно сказать, перепутье, Я оставляла номер телефона, что звоните, я сейчас прибегу с пляжа, уберу машину. И просила ангелов, чтобы они защитили мою машину от штрафов, от полиции, чтобы они сделали ее невидимой, чтобы полиция не причинила мне вреда. И оставляла таким образом машину, можно сказать, без присмотра. И все обходилось замечательно, без всяких штрафов. По здоровью. Я всегда э, рекомендую своим подругам тоже э, призывать обязательно ангелов. Ангел Рафаэль и ангелы исцеления очень хорошо помогают исцеляться от самых разных заболеваний. Однажды у меня была такая история, что я была э, с подругой в Испании э, в больнице. Она ложилась в больницу на операцию, рак груди. И я была с ней как поприсутствовать, да, помочь, что там нужно будет помочь в нужную ситуацию. И я ей дала такую книжку, которая называется «Работа с ангелами». Она маленькая, тоненькая. Ее, наверное, можно в интернете скачать бесплатно. Элизабет Профит, автор этой книги. И я ей дала ее в руки и сказала, «На чтобы ты ее прочитала». Она мне говорит, я ее после операции прочитаю. Нет, ты ее сейчас прочитаешь. А потом я ее сегодня же унесу. Она посмотрела на мое лицо, увидела, что я серьезно настроена и говорю абсолютную правду. И она за пару часов прочитала эту книгу. После этого она задала вопрос, разве ангелы это не как на картинах рисуют маленькие дети с крылышками? Нет, ангелы есть и в форме взрослого человека, это целый... Войска, их очень много, их можно просить о самых разных служениях нам, они для того и созданы, чтобы служить нам, людям. И мы их можем призывать и просить о самой разной помощи. Их можно просить организовать ваш день, их можно просить послать вам подарки, сказать «принимаю ваши подарки, дорогие мои ангелы, радости сегодня». Да? И можно так говорить каждое утро, и начинаются реальные какие-то чудеса. То есть то, что могло бы, может быть, не произойти, начинает происходить благодаря тому вашему разрешению, которое вы дали. И моя подруга после этого, видимо, что-то подумала, о чем-то попросила, почитала веления. Ей очень хотелось здоровья в этот момент. И ее выписывали уже на четвертый день. Просто на глазах зашивал, зарастал шов, который у нее был. И врачи смотрели вот, вот такими глазами. Они не понимали, как это может быть такое. То есть чудеса происходили просто на глазах. После этого было, конечно, очень много примеров. Это очень старая история. Я была второй, наверное, год в Испании. Это лет 14 назад было. Такая была история. После этого я очень часто применяю э, просьбы какие-то к ангелам-хранителям. Очень о многом их прошу. И, конечно же, они делают нашу жизнь счастливее, намного счастливее. Они для этого и созданы, чтобы делать нашу жизнь счастливее. Просто мы должны им это разрешить, призвать их в свою жизнь, разрешить им помогать. В моей жизни было очень много ситуаций, когда ангелы показывали, э, как избежать столкновения какого-нибудь с машинами, да, то есть буквально давали знаки, давали понять, что мне вот там не надо сюда поворачивать, да, и еще какие-то ситуации, очень много ситуаций, я очень благодарна этим ангелам. Какие они дают знаки? Очень часто можно увидеть знак радуги, иногда его, его не видят все, иногда вот просто радуга не может быть, нету, Облаков нету, дождика нету, только яркое солнце, и оно откуда-то возникает в доме непонятно откуда, из, из ниоткуда. Это знак ангелов, что они с нами, что они готовы служить, что они готовы помочь, готовы исполнить любую нашу просьбу. Это очень классно. Иногда можно увидеть перышко. Вот если вы увидели перышко, это тоже знак ангелов. Это говорит о том, что они рядом. И вы должны их позвать, и вы должны дать им задание, дать им веление, и они его с большим удовольствием для вас выполнят. Еще может быть такой холодок, вот неоткуда жаркий день, и вот откуда-то такой легкий прохладный холодок, да, это тоже знак ангелов. Иногда они могут номерами показывать какие-то знаки. вот Часто люди говорят, я вот вижу одни и те же знаки на машинах вот, несколько дней подряд. Да? То есть это тоже что-то хотят сказать ангелы. Нужно задавать им вопросы, они готовы на них отвечать. Запахи, да, запахи детства, может быть печенного хлеба, может быть запах каких-то там сигарца, да, или каких-то духи мамы, или не знаю, жареные картошки, да, у, кого, у каждого свои какие-то запахи, которые заставляют стать счастливыми на какое-то мгновение. И э, это тоже знаки ангелов. Может музыка сработать так, что вот где-то заиграла музыка, там, которая вот вам нравилась, да, и мимо проехала машина, да, или мимо вы проходите какого-то дома, и там играет музыка, та, которая вам нравится. Это тоже знаки ангелов, что они рядом, что они всегда готовы прийти на помощь. Ангелы всегда ждут от нас каких-то просьб, желаний, повелений, поэтому используйте это. Иногда они отвечают на наши вопросы, когда вы задаете какой-то вопрос, вот что-то по жизни вас интересует, и вот ярко прозвучало, или вы увидели какой-то рекламный щит, или песен где-то прозвучала, и там именно слова ответом на, ваши, на вашу просьбу какую-то, или на ваш вопрос. Или иногда по телевизору просто зашла в комнату неожиданно, а тебе раз по телевизору говорят ту фразу, и она вот прям ярко, выпукло прозвучала, и ты понимаешь, что это для тебя, что это ответ. Так с нами общаются ангелы. Поэтому обращайте на это внимание, обращайте внимание на эти знаки. Они стараются показать, что они рядом. Зовите их, просите их, и они будут выполнять ваши желания просьбы. Это очень-очень крутой инструмент. Я просто очень много лет работаю с ангелами и благодарю их всегда за то, что они такие классные, они всегда приходят в нужные моменты. Иногда просто реально бывают ситуация, что оказываешься на другой стороне города, без денег, и на, на проезд, который нужно заплатить, не оказывается даже этих копеек. И что-то происходит. Бывает, что посмотришь на землю, и там лежит ровно та сумма, которую тебе нужна на проезд в мелочи, это настоящие чудеса, И верьте в чудеса, они на самом деле происходят с теми, кто верит в них. И, конечно же, ангелы хотят, чтобы вы чувствовали, что вы не одни на этом свете, что кто-то любит вас, что кто-то готов заботиться о вас, просто они не вмешиваются без вашей просьбы, закон такой во Вселенной не вмешательство. Человек должен пригласить, позвать, повелеть когда только ангелы-хранители начинают приходить в вашу жизнь и проявляться очень ярко. Разрешите им это. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось. Я буду стараться рассказывать как можно больше интересных историй. А уже есть чем поделиться. Опыт за плечами большой.